Коллеги, привет! Это Андрей Тихонов и хочу пригласить вас на свой новый семинар «Решение главных задач ортодонтии». Но ну, семинар не совсем, конечно же, новый. Он вырос из бывшего третьего уровня школы ортодонтии, но переработан, улучшен, углублен, добавлены клинические примеры. О чем семинар, для кого он и зачем вообще он есть? Но ну, что я заметил а, с опытом уже многих лет преподавания, а также анализа того, что мы видим в соцсетях, в интернете, а также в личных дискуссиях с врачами. Вот те доктора-автодонты, которые проработали там 3, 5, 10 лет и более, они часто признают в личных беседах, что не очень-то у них часто получается сделать то, как они хотят. Получить хороший, красивый, стабильный результат. И они думают, что, наверное, проблема там в каких-то углубленных вещах, там, типа, надо, допустим, серьезно заняться там, суставом, или надо там поработать с постурой, или там надо в функцию больше глубоко окунуться, подумать про какие-то сложные дистеризации и так далее. Все это, конечно, важно и интересно. Но что показывает реальная практика, вот реально то, что происходит вокруг? Что более 80% этих врачей, к сожалению, не имеют достаточной базы, чтобы решить просто главные, вроде бы банальные задачи нашей работы. Что хотят наши пациенты? Ну, они, конечно, хотят красивую, стабильную, здоровую улыбку, которая будет радовать их многие годы. А чтобы сделать это, нужно на самом деле обладать довольно большим багажом знаний. Для этого нужно четко поставить центр верха по центру лица, Идеально отработать все торки, чтобы зубы стояли один к одному, чтобы не плясали по ангуляции по торку, чтобы не было наклона грузин плоскости, наклона средней линии, чтобы все зубы стояли в костной ткани, чтобы было здоровье а, и стабильность. А дальше надо, конечно же, поставить клыки в первый класс, чтобы все это нормально смыкалось. А для этого надо понимать, как надежно, достоверно решить вопрос дефицита места, без перерасширения, без протрузий, как а, отработать торг, как а, сделать удаление в асимметричных случаях. Здесь первый класс, здесь второй, центры не совпадают, шестерка плохая, а здесь премаляр плохой, здесь двойки нету наверху, а здесь адентия нижней пятерки и так далее, и так далее. Масса ситуаций, в которых врачи теряются геометрических ситуаций, которые трудно понять, что, куда и на сколько миллиметров двигать. Вот для того, чтобы не теряться в этих вопросах, чтобы достоверно, надежно, четко, даже в сложных случаях, получать красивую, идеальную улыбку, рыб первый класс по клыкам, симметричные центры и так далее, вот для этого и создан данный семинар. Вроде бы темы банальные, вроде бы даже базовые в какой-то степени, но разбирать мы их будем углубленно, логично, по полочкам. Приходите на семинар главной задачи Ордонтии», если вы хотите научиться делать то, что более всего важно для пациента – красивое, стабильное на долгие годы улыбка. И вы станете работать лучше, чем 80% врачей. Это я вам обещаю. До встречи на семинаре. Пока.